жизнь в разные как это в разное время нашей жизни все-таки разное важно ну, такой яркий пример женщина строит карьеру ей важна деятельность не знаю там деньги карьера функционал ее там не знаю развитие и вот она беременная и на первый пласт выходит здоровье отношения с мужем Появляется кусок дети, да, да, в этом колесе, и немножко приоритеты смещаются, да? вот такой пример, он дает возможность увидеть, люди говорят, ценности меняются, меняются не ценности, меняются приоритеты.